Что-то вновь построено, наверное. Там вышка стоит, антенна или как ее зовут. Вот это забор наверное заканчивался воинская часть или начинался это с другой стороны. Никаких следов. Зимой мы тут с ребятами спускались вниз. Вот там Первомайка. Видна ее. Далеко-далеко она. Ну, туда под гору. Зимой нынче катались в эту зиму. Не катались, короче, путешествовали. А рядом с храмом находится вот такое здание. Я не знаю, что раньше было. Я не знаю, что сейчас. Народу никого нет. Сегодня выходной. Но люди через военный городок сюда почему-то идут, в эту сторону. Ну, может, они просто пешком дорогу сокращают. А иногда другой... Там, где телефонная станция. Короче, здесь, видимо, была телефонная станция. Сейчас не знаю, есть она или нет. Сейчас Ростелеком захватил власть в свои руки. Вплоть до домашних телефонов. Не знаю. Кто-нибудь попадется на глаза? Спрошу. Так, что-то тут находится под забором. Огромная-огромная железяка. Слушайте, наверное, это антенна. Была когда-то ваша, да? Она ведь старая. Сейчас я подойду поближе. Поближе подойду. И что мы тут видим? Да. Радисты, узнавайте, что это такое лежит. Но забор туда дальше уходит... А вот оно лежит. Вот оно ухо лежит. Напишите мне, что это. Как называлось. Сооружение покрыто толем, либо рувероидом. Вот оно туда идет. И довольно... Переходит, плавно переходит вот в эту крышу. Так. Перешло в дверцы. Так, стой. Тут напи. Ух ты, убежище. Понятно вам? Телефон. Это убежище номер 9. У уполномоченного по гражданской обороне чрезвычайным ситуациям. Понятно вам? Вот что я открыла. Но тут что-то было другое, вот на этой табличке написано. Не могу прочитать. А, написано убежище тоже, но стерлось. Давно ли оно тут, это убежище, сформировано? Могу сказать. Так, теперь, А вот еще одна. Тут железки. Листы. Слушайте, толстенные листы. Ну, наверное, миллиметров 10-12 лежат. Вот они. Издавна они тут лежат. Походу. Так, и с этой стороны. Вот они лежат. Тут, видимо, туалет разрушился. И еще одна. Железяка. Никто даже в чермет не сдал, не увез, не распилил. Что это было, напишите мне. Режимный объект, а я тут хожу. Даже баллончик сегодня не взяла смелая какая. Вот, пожалуйста. Так, вот там вот забор тоже, значит, это все принадлежало воинской части сейчас вот здесь такие контейнеры стоят. Ну и вот это огромное здание. Оно действующее. Тут что-то происходит. Не знаю, что. А, видимо, что-то связано с Лукойлом, Потому что однажды девушка зимой тут по дорогам-то когда ходила, зарядку делала, попалась одна девушка. Дороги-то расчищают, Вот тропинку, трактором дорогу сюда расчищают зимой. И я у нее спросила. Она говорит... Наши ребята сюда чистят пешком от остановки. Девушка шла, не знаю. Будет никаких вывесок пока не вижу, что сейчас здесь находится. Только вижу бадью. Все главное обкосили деловые, а вот этот лопух, поживай, пускай растет. Ну правильно, он косе не поддается, его только топор рубить. Так, водя для раствора. А вот там у них очень много мусорных баков. Вот, четыре аж. Значит, процесс идет какой-то здесь. Вот так вот. Вот так вот. Сейчас кто-нибудь меня тут арестует? Тут вот еще одна водя. Вот она. Небольшой бак для негабаритного мусора. Вот еще пару баков стоит. Ага. Ну, в принципе, у нее даже трава выросла. Можно тащить его отсюда. То у нас бака нет. Так, и тут что-то есть такое. Вот такое вот. Сверху контейнер стоит. Так, рем. что, Кто писал, признавайтесь, рем. Рем, мэ, уче, ка. Учка и стрелочка туда пошла. Вдоль забора. Так, выглянем. Есть тут кто? Нету никого. На заборе написано рем, М. Буква стерлась, а здесь вот учка. Учебка, наверное. И стрелочка идет туда. Так, сейчас мы это сфоткаем. Такое ощущение, как будто я шпионка какая тут лазию. На запрет на территории. Я тут раз в техпарк зашла, там начала снимать. Как мужик вышел, говорит, это частная территория, а вы че? Тут номера моих машин снимаете. Я говорю, ничего не снимаю. Так, проволока лежит. А, птички проснулись. Птички! Я ваших гнезда не буду... Ну и чего? Он вон поет, вон поет. Дево поет. Улетел. Чего, говорит, ты тут ходишь, шасташ? Так, ну все. Любопытство мое частично удовлетворено на данный момент. Я сюда пришла тряхнуть стариной со скандинавскими типа палочками. Вы видите, у меня какие скандинавские? -ды -ды -ды -ды -ды -ды -ды -ды. Советские лыжные палки. Так. И пол и сплит, наверное, вот пол, говорю, асфальт и сплит. Наверное, он, ничего ему не делается. Наверное, еще при, при Советской Армии это все тут было. Комар меня грызет. Вот кто где здесь хозяин теперь. И провод на сосне. Так, ну тут я обнаружила вот это незатейливое сооружение с крышей. Что тут было? Лав... Это ну, явно не лавочка ж была. Что-то сушили, наверное, сапоги или что. Так, пожалуйста, в комментариях мне все доложите. Тут вот Цементная плита. Ну и вот такое сооружение явно не современное. Вот такая оно. Я даже представить себе не могу, как здесь было все серьезно и сложно. Вот у меня в голове не укладывается, насколько это было все надежно, мощно, серьезно. Вот ворота высокие. Капитально все сделано. На века. Действительно, родину защищали. ПВО, если. А тот взял кое-кто и подписал договор о сокращении. Но сейчас-то у нас оружие в России, наверное, не уступает. Так, вот это-ка что? Не знаю. А, не знаю. Тут вот колесо было видно. Не знаю. Окно. Дверь. Стеллажи металлические. Машина подъехала. Сейчас меня, наверное, арестуют. Так, вот стеллажи. Один, второй. Здание закрыто. Вентиляция. Еще гараж. Дверь с навесом. Еще высокая дверь. Все заросло, никто не функционирует. Автосервис. Вот так это написано. Автосервис и вверху выгоревшая надпись. 921. Это было что? Звонок. Асфальт. Асфальт, забор, поворачиваем, тут еще одна дверь, дверь, дверь, окно, ну асфальтик, сохранившийся, потому что никто тут не ходит, кроме меня, окно с решеткой. Еще окно с решеткой, поворачиваем, ты -ды -ды -ды. а тут лестница на крышу, еще одно окно и укромное такое местечко. Разбитые стекла, туалет, не старинный. Ну, видимо, кто-то выкупил. Чего? Да ты что? Да ты что? Да не паникуй, я твою гнездо. Да ты что? Идите, Господи, боже мой. Вот как, вот как мы. Вот как мы. Это вы ко мне на окошко-то прилетаете тут. Здравствуйте. Вот так вот. Да, гнездышко тут где-то есть. Так. Кто-то выкупил, видимо, но уже подик разорился. Вы тихо. Вот так, вот так. И там еще забор в кустах, вон он. Что-то было, вот эта вот территория огорожена. Вот где, вот кто тут царствует теперь. Вот как. Такие умнички, да умнички, умнички. Молодцы. Да, уходи отсюда, тетка. Ухожу, не буду вас тревожить больше. Пока. Где Вон она, вон она, вот так. Сейчас ведь пойдет, Прямо <с на <с меня <с спикировала. Вот она дает. Я аж испугалась. А вон тут сколько этих покрышек валяется. Целая толпа. Ладно, пошла я от вас. Не паникуйте. А здесь что, росли цветы? Такая тумба, клумба натуральная. Но ну, мне кажется, она современная, более современная такая, бетонная. И почему-то одна. А там диван в кустах валяется. Так, а здесь разруха. Ну, храм восстанавливают этот. Завтра будет крестный ход по Кунгуру. И вот сюда этот крестный ход заходит, проводит в этом храме молебен. Но еще с крыльца даже не окошено ничего. Наверное, подготовят к завтрашнему дню. Вот стою в районе бывшего клуба. Слева я вижу остатки свинарника. Сзади меня, там, где я сейчас была, район церкви. Плавно передвигаем камеру. И что мы видим? Дальний горизонт Нагорный вдалеке. За деревьями здесь склады. Я там была в первых видео. Здесь остатки клуба, видимо. Вот там впереди под горочкой поле. Это то поля, которые растут вдоль теплотрассы. Дальше едем. И здесь мы выходим к какому-то еще зданию. Там элеватор. И здесь вот. Задняя часть котельной. Котельная, баня тут была. Ну а сейчас предприятие по переработке техпласта. Что-то в этом роде. Ну а действует, сюда машины приезжают. Вот на фотографиях старых времен, но у меня такое возникло ощущение, что клуб был как ангар. Покрыт, он же не из кирпича, какая-то часть кирпичная была, а остальная была не кирпичная. Это был летний клуб. А зимой что кино не показывали, Можете ответить мне кто-нибудь на эти вопросы. Спасибо, ребята, за внимание. Все, что вы смотрите, мои видео. Мне само это очень интересно. Я, видимо, в душе следопыт. или детское любопытство от меня никуда не ушло. Делитесь видео. Ставьте лайки, комментируйте, задавайте вопросы. И всем пока.